длился, сейчас будем уст... обустраиваться закидывать удочки посмотрим сегодня у меня раз, два, три, четыре отверстия, сегодня палатка не моя Серегина, спасибо ему большое ну что начинаем очищать лунки и забрасывать удочки так ребята первый горюх. Первый ход сегодня. На. Так. На опарыша на сиговую удочку. Так, но ну я уже говорил, что сегодня я не в своей палатке, но один. Так. Ветер сегодня очень сильный, очень сильный. Мы находимся под Кумбышем, западом. Ну, переехали под, под остров. Все пад, пад, а на карте он называется под остров. Ну что, будем ждать, клево. Ну, че, у, меня уже, у меня уже 4 хвостика что-то вроде как, как будто бы клюет, <смех> но не так, чтобы очень. Сейчас я попробую китайского вяленого. китайского вяленого червя наживить. То, что на креветку клюет, это понятно. Чем мы купили веленого червя, еще и китайского. Будем смотреть. Тут что-то клюнуло. Оп. Корешочек. Это у нас все работает опарыш. Поклевки то есть он не всегда хочет есть. Не знаю. Он подходами такими. Придет. Две-три штучки клюнет. Ты успеешь, если поймать одну. Молодец. Поймаешь две, ты супер. не утихает сегодня по ходу будет весь день попробуем приконки бросить так что-то при ничего нет не клюет Идти посмотреть, что творится на улице. Что у ребят. Нифига он там уже накидал, блин. И опять клюет. Ну, что такое-то? Как ты так-то? Ты что, прямо так бросаешь, да, прикол? Да у меня с длиной виском. Ага. Я размешал все и тут туда. Дай-ка мне морского червя то хоть одного. Я гляжу у тебя на червя ловится. Она лучше на на червя, вот только. Тут у нас. Ты что, из земли? Ты уже себя поймал? <свист> нифига, у тут очень мелко? О нифига у тебя мелко Ты тут сел на бугорок получается, видишь? Нет, нет. Да У него палатки кверху поднимаешь, Не хватает Ладно, Удачи не пришел никто не утащил вот поменял аккумулятор вроде стало работать но рыбы не прибавляется 8 корешков ем чай с бутербродами и вам не хворать вот так вот чай попил, никто ко мне на чай не пришел. Да, обидно. Что самое интересное, что люди еще сюда приезжают откуда-то. добавить туда париков хвостатый есть один сейчас проверим нашу теорию поймал тут двух мелких крышков было три поклевки на три удочки Но Вот вытащил только двоих Кто-то тут опять телебонит. Но не может. Вода уже заметно убывает. Ветер не прекращается. Повторяю. Приходи уже только что крывал, чему там не понравилось, не клевает, потому что немножко крючок голый. Подсадим. Вот. Все вкусно. Давай. Ну видели сами, что он везде подошел на обе удочки Кто это был, мы не знаем. Идем, ждем. Кто-то подходит. Кого-то... Вот такого мы оставим. Ой, ребята, не успел снять. Касаться. только что вытащил идем еще на крючке О, не знаю куда его положить то чтоб он не убегал О, приятно еле-еле в этот раз крючок выдержал Фу, хорошо адреналин на нижний ну, на хвост этого Молодец. зачетный подошел это крышо подошел Не корюшка, а сишка. Где сишок? Ладно, надо попить чайку. Тем более, до такого сишка можно выпить чашечку с бутером. Там поклевал, там поклевал. И нигде не по пальцам. вот вот Тут вот. подкрадывается, тут подкрадывается. Горюшок. Он просто примерялся к кусочку вкусному сам вкусный кусочек и будет очень вкусненького видите видите оп Это был хороший Блин, Эх, вот так вот и живем. Придет меня подурачит и уйдет. Наверное, кюрик. Ветер то еще сильнее становится. постучался и ушел так у нас нет нет да что-то поймается поэтому у нас уже вот такой ловчик у нас еще есть чашечка чая и булочка так что рыба должна успевать ловиться она голодная остается, не накормленная. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот правильная рыба должна. Ам. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, кто то на Дует и дует, дует и дует. Вот смотрите, там подергал, тут подергал и вот здесь дергает. Видите? Прошел, везде попробовал. Это вам тут -то вам не там. А. Ладно, хотел пить чай, надо пить чай. Либо почувствуют, что я заканчиваю рыбалку и начнет опять ловиться. Так что вот так. Часть шиповничком, как обычно. О, там еще останется. Все, перешел на три удочки. Да, забросил кормушку. Пусть доедают. Часть по чайной ложке ловится. Сейчас только что тут вытащил корешка на одиночную мормышку, решил попробовать, где работает. О, пустая. Я тут меня уже объели, сижу. надо чтобы кусочек какой-то там был оказывается на голову это вариться не хочет рыбалка у нас на сегодня закончилась у меня получился результат 26 корешков не считая еще двух которые я считаю что отпустил Юрки отдал и один сик. Оп! Еще есть. Один. 27. -я. просто пидео.